И в этой серии видео я рассказываю про фишки и стратегии интернет-продаж, при помощи которых вы можете получать еще больше клиентов, еще больше продаж ваших продуктов и услуг. В прошлом видео я рассказывал про то, как при помощи перелинковки сайта, правильно перелинковки сайта, можно повысить количество ваших посетителей на сайт достаточно существенно. На реальном примере я показывал, что можно было, реальный вот пример, Поднялась посещаемость с тысячи до тысячи четыреста человек. На текущий момент уже тысяча То есть фактически в полтора раза. Просто перелинковкой сайта, перенковкой страниц сайта, правильно. То есть было взято определенное программное обеспечение, человек сел, выполнил определенные действия, о которых я расскажу в следующем видео более подробно. Сейчас я расскажу именно о стратегии, как именно сделать эту перелинковку наиболее оптимальным образом, чтобы именно получать такой эффект. Я сейчас нахожусь на мысе Рока, и вот и небольшое отступление, почему вам это надо. Ваш бизнес, он строится не просто так, а для того, чтобы вы работали не в бизнесе, а бизнес работал на вас, чтобы он работал автономно, чтобы вы могли точно так же уехать, вот как я, на западную точку Европы и наслаждаться отдыхом в любое время года. Сейчас вот у нас осень, все люди работают, а я отдыхаю. Точно так же и вы выстраиваете свой бизнес так, выстраиваете схемы работы ваших сотрудников таким образом, чтобы ваш бизнес работал автономно. Для этого используется обычно стратегия создавления так называемых карт, напоминающих в программах алгоритмы, в которых описывается по пунктам, что конкретно надо сделать для достижения поставленной задачи. Причем это независимо для какого бизнеса. Не обязательно этот сайт. Это может быть любой бизнес, реально я работаю с различными бизнесами и по производству, и по медицинским услугам, и по услугам, например, психологов, самыми разнообразными тематиками доводилось помогать раскручивать сайты и выстраивать именно вот эти вот схемы, выстраивать цепочки, при помощи которых в дальнейшем люди самостоятельно могут выполнять эти действия, независимо от того, помогаю я это делать или нет конкретно под ваш бизнес в общем то они более менее похожи все независимо от сферы деятельности есть небольшие нюансы но в общем структура примерно одна и та же точно также и в вашем бизнесе вы выстраиваете какую-то общую модель в которой описываете что для работы вашего бизнеса надо то-то то-то то-то и дальше расписываете более детально вот представьте если вы летали в самолете вы наверняка летали есть специальные карты в которых описано информация на случай аварии что надо делать вот то что вот рассказывать в самом начале она танцует свой своеобразный танец как там огоньки куда надо выходить как одевать спасательные биржилеты и так далее Но за счет этой вот стратегии которую на самом деле она отрабатывалась достаточно большое время я думаю что большая команда людей фактически за это столетие отрабатывала, и в итоге все это ужалось в маленькую листочек А4 формата, заламинированный листочек, в котором четко инструкции. Точно так же и вы расписываете инструкции на небольшие формат А4. На нем должно быть расписано последовательность шагов, что надо сделать. Если что-то не умещается, мы просто детализируем и делаем другую инструкцию. В совокупности новый человек, который приходит на вашу фирму, он должен быстро разобраться, что надо делать. И при помощи этих инструкций и ему будет гораздо понятнее. Вот Если что-то хорошо отлаживается, эта технология, именно когда приходят новые люди, вы даете ее, человек входит в дело. Если что-то он не понимает, мы дописываем, корректируем эти инструкции, постоянно идет обмен. Если вы делали технические задания, например, фрилансером, очень четко, опять же, если неправильно прописать инструкцию, они обязательно сделают не так, не так, как вы хотели. Именно ваши задачи как бизнесмена, как предпринимателя. Вот, в чем отличается просто бизнесмен от предпринимателя? Предприниматель – это стратег. Стратег, который работает не в бизнесе, а не как вот этот хомячок в колесе, а он выстраивает, выстраивает свой бизнес таким образом, чтобы он работал автономно. Он просто придумывает, он анализирует, анализирует, что конкретно надо сделать, как лучше всего обеспечить своих клиентов, какие продукты лучше выпустить, что требуется людям. А вот исполнители, они выполняют эти вот инструкции. И ваша задача создать такие инструкции, которые именно помогают делать те задачи, которые в вашем бизнесе. Вот в ходе вот этого тренинга, который я буду в дальнейшем, я его записал, но я буду вот именно продвигать последовательность шагов, которые надо сделать для того, чтобы сайт использовать интернет для продаж. Он включает достаточно много пунктов, начиная от Контекстная реклама, поисковая оптимизация, e-mail рассылки. Множество достаточно больших стратегий. Конкретно вот в данный момент небольшой кусочек. Я вам рассказываю небольшой фрагмент, как сделать перелинковку. Представьте себе паутину. Фактически паутина, она строится такими концентрическими кругами и множество-множество сходящихся линий. Как паук, он в центр, в центр попадает жертва. Вот там, представьте, что на сайте это Продающая страница. Фактически вы выстраиваете воронки продаж для накачки этих страниц. Этих паутин должно быть много. Примерно вот такая структура она и получается. Я сейчас подробно ее разрисую. Или, если вы знаете теорию Тора. Тор это такие фигуры, вот как магнитное поле Земли. Когда множество спиральных этих вот линий они сводятся в одну точку и фокусируется энергия. Или пирамиды которые фокусируют в энергии. То есть в зависимости от количества углов у вас получается различный уровень накачки. Таким образом и на сайте точно так же работает, потому что поисковики вычитывают именно ссылки, которые накачиваются по страницам. Сейчас мы рассмотрим, как конкретно их делать. Я возьму перо и нарисую. И в этом видео я расскажу, как правильно сделать перелинковку страниц сайтов, чтобы повысить его выдачи в результатах поиска Google и Яндекса. Реальный пример. Открываем вот статистика одного из сайтов Яндекс Метрика, да? Видно, что вот была посещаемость в среднем где-то на уровне 1000 человек в день. Вот на этот период примерно вот отсюда началась работа по перелинковке сайта, исправлению и корректировке ошибок. И наглядно видно, что буквально за пределах тут у нас две недели три недели прошло фактически за месяц ну вот даже видно вторая неделя пошло 1200 посетителей было 1000 и дальше пошло 1400 вот сейчас 1416 вчера 17416, сегодня это люди которые пришли из поиска ничего конкретно более не, не закупали ссылки внешне ничего просто грамотная перелинковка позволила существенно поднять результатах выдачи этот сайт что для этого делалось в общем-то есть множество различных схем перелинковки давайте рассмотрим простейший вариант один из самых эффективных который я применяю итак страницы сайта мы определяем ну допустим у нас есть ряд страниц но я обычно пятерками рассматриваю основа или минимум три страницы и страница которая у нас является ключевой как правило это конверсионная страница мы ее какую то выделяем помечаем ну она не обязательно будет продающая. это может быть страница оптимизированная под какую то ключевую фразу высокочастотную или среднечастотную которая приводит реальных клиентов ну например если рассматривать фразы как смыть краску и чем смыть краску если вы продаете химию которая смывает краску то более важно для продвижения именно чем смыть краску вот ее и оптимально использовать как конверсионная даже вот так знак доллара покажу фишка в чем что нам надо сделать я даже вот синим цветом помечаю ссылки которые на эту страницу на конверсионную надо сделать Особенность в том, что анкоры этих ссылок должны быть разные, не более трех ссылок с одинаковыми анкорами. Если их больше, то они могут считаться как сквозные, эффект от них маленький. Поэтому, если у вас больше трех одинаковых ссылок, мы делаем другие тексты анкора обязательно, в обязательном порядке. Как связать эти страницы? Ну, самый простой вариант, ну, по цепочке, в кольцо их завязываем. Это ссылается на вот эту страницу, передает ей вес эта страница передает вес вот этой странице и эта страница передает этой странице это самый самый минимальный простейший вариант связки и накачки нашей страницы конверсионной более оптимальный вариант это 5 страниц мы добавляем еще в цепочку опять же тут можно рассматривать тройки вот эта тройка накачка идет сюда, сюда, сюда. Вот эта тройка. Так, вот это. Раз, два, три. Получается. И между собой желательно эти страницы тоже перелинковать. Вот так вот еще. Это позволяет, если разрыв где-то какой-то какая-то страница выпадает из индекса, то вот эта вот вторая ссылка, она позволяет, допустим, вот эта вот страница выпала из индекса, то вот эта вторая ссылка она дублирует передачи веса. В общем, это одна из самых оптимальных, это фактически вот эта звезда у нас получилась, даже вот так вот. вот. Самая оптимальная, наверное, структура. Еще раз попытаюсь нарисовать, чтобы было более-менее понятно. Мы берем 5 страниц. определяем так чтобы эти страницы были более менее тематически именно по общей какой то тематике если смывка например краски то это смывка краски если смывка лака то смывка лака и так далее определяем конверсионную страницу которая будет у нас основная далее линкуем каждую из этих страниц стараемся залинковать на конверсионную ссылка должна быть ну не с призывом, но она будет накачивать фактически передавать им вес и между собой эти страницы линкуем по схеме первая это звезда, ну не звезда, а кольцо общее и дублируем, чтобы страницы не выпадали из индекса, вот, по вот этой схеме. Фактически звездочка у нас получается внутри, видно пятизвездочная звезда. Далее этих колец у нас много на сайте. Они фактически друг друга дополняют. Если у нас здесь вот, например, еще какая-то звезда, краска. 3, 4. Но здесь уже получается в обратную сторону. Трелки у нас пошли в другую сторону. Передача веса должна быть именно по цепочкам, по кругам. Вот здесь вот пошла цепочка. Это у нас... Но здесь не совсем так получается. То есть вот это вот сюда, сюда. Здесь может быть даже разрыв. Мы рассматриваем вот эту вот уже какую-нибудь схему мы стараемся создать так называемую паутину мы фактически как тот паук плетем вокруг нашей жертвы на самом деле вот эта вот ключевая страница она может быть здесь одна а здесь мы выстраиваем множество вокруг нее не обязательно вот это вот завязку делать по факту получается что например мы можем накачивать если у нас какая то очень там раздел сайта какой то надо накачать мы просто создаем Вокруг обвязку еще страниц. Сюда эта страница передает и сюда и сюда. Здесь добавляем страницу, это сюда передает, она обратно накачка. В принципе, может быть еще накачка по треугольнику, может быть и в обратную сторону. Есть, например, вот здесь вот, если, если у нас пошла по цепочке, раз, здесь можно в обратную сторону завернуть. Важно просто понимать, что как у нас вес передается по кругу и куда он у нас реально накачивается. Мы накачиваем на вот эту страницу, мы накачиваем здесь по кругу. Реально они в конце концов дают нам накачку наших ключевых страниц, которые приносят нам клиентов, потенциальных клиентов. Это, как правило, высокочастотные фразы, либо же фразы с высокой конверсией. Это может далеко не всегда быть сильно высокочастотная. Но есть, например, фраза, которые реально, там, например, купить смывку краски. Это конверсионная фраза, которую выгодно всегда продвигать, даже если она меньше, гораздо набирается. Там, или конкретный товар. Можно на карточку товара точно так же накачивать. То есть, если, когда мы рассматриваем интернет-магазин, у нас есть, как правило, схема такая же, что у нас есть какой-то набор карточек товара самого магазина. Там они на, на свои разделы есть некий блок который для накачки этого сайта сделан структура мы там выстраиваем структуру древовидную как правило вот она есть есть категории пошли статьи много много статей вот это у нас получается сквозные ссылки сквозные ссылки у них вес плохо передается но мы их как будто бы не учитываем, как будто их и нету. В общем, есть специальные программы типа Линкоскопа или Tolvizian, которые позволяют не учитывать вот эти сквозные ссылки, а именно рассматривать в дальнейшем просто наши вот эти вот схемы по цепочке. То есть мы взяли, построили наше колечко и сделали ссылку как правило даже так вот выстраивается. делается отдельно внутренняя страница продающая лендинг пейдж сюда интегрируется карточка товара либо же переход на карточку товара в обратную сторону как нибудь вот так вариантов множество может быть можно сделать интеграцию если ваша схема позволяет Но Именно фишка в том, что мы накачиваем конкретные разделы сайта, и у нас все остальные страницы, по факту, они являются только для накачки других страниц. Их множество, множество, множество получается. И не стоит задача на них что-то такое. То есть они как, как дополнительный какой-то контент. Чем больше вы их будете добавлять, тем больше вы накачиваете основные разделы и больше веса передается на нашу вот целевую которую надо нам реально приводить клиентов. Вот сюда. В принципе, можно и с этих страниц тоже делать. Но важно, чтобы анкорные тексты были разные. Очень важный этот критерий. Если больше трех одинаковых текстов, они вдруг резко становятся вот такими, как изменю. И они вес плохо передают. Эффект резко падает от всего кольца. Очень важно не повторять, не дублировать. Как это делать на практике? Берется любая программа, например, из типа X Mind, Simple Mind, в данном случае. И вот смотрите, и выстраиваются вот такие структуры. Как то, что я нарисовал. То есть вот есть продающая страница, целевая. И есть набор страниц, которые мы выстраиваем для как обвязки есть второе кольцо вот рядышком видите они взаимосвязаны вот это кольцо вот это кольцо и так много много на сайте таких выстраивается вот такая огромная паутина наша задача именно все качественно перелинковывать и накачивать нужные нам разделы сайта не обязательно они должны быть уже четко такими кольцами важно просто понимать основную идею что этих страниц целевых достаточно много на сайте и чем качественнее это будет сделано операция тем лучше итак мы рассмотрели как сделать правильную пеленковку в следующем видео я расскажу как конкретно какие средства помогают это сделать наиболее оптимальным образом как проанализировать ваш сайт и проверить это чтобы ваш сайт наиболее оптимальным образом накачивались эти страницы и получать максимальный эффект то есть вам не надо будет дополнительных денег вкладывать. Вы даете инструкцию исполнителю, он это делает достаточно дешевый вариант раскрутки сайта. Фактически, вот на данном примере я показываю, как в полтора раза, буквально за месяц, в полтора раза повысилась посещаемость. Было 1000, сейчас 1500. В следующем видео мы это подробно рассмотрим по техническим средствам, и у вас будет на руках именно инструкция, как конкретно это делать. Внизу есть. Форма для комментариев. Я жду ваши комментарии, понравилось вам это видео или нет. Что вам еще было бы интересно узнать. И жду вас в следующем видео.